Ребята, мы прибыли на поезд. Вот он, 4 вагончика или 5 вагонов. Нас интересует второй. Сейчас попробуем поменять на бизнес. Потому что в каждом вот этой цепке все равно есть один бизнесовый. Там поудобнее будет. Oh, Где-то 4,5 часа или 5. Идет он. В обед будем уже в батуме. Короче, ребят, у меня есть апельсин. Мы приехали в такую хату. Давайте я вам покажу краткий обзор, как обычно. Все как обычно. Ой, хорошо, бы не упал. чем. Ох, какие болту кончики интересные. В общем, красивое здание называется оно Orbis, это называется Орбис. Краткий обзор. Ну вот так все. В принципе, здесь вот хозяйская комната, дальше балкон. И тут, смотрите, какой красивый вид открывается. Макдональдс. Вот прям буквально здесь 500 метров, где наша будет встреча с вами. Морюшка, теннисный, пожалуйста, корт. Но какой кайф! Вы знаете, что я подумал? Что дешевле арендовать... Сейчас я вас протру. Дешевле арендовать просто квартиру сразу на месяц. Потому что я не знаю, какое время я планирую быть в Грузии, в Батуме. Мне здесь нравится, здесь красиво, здесь классно. Приезжайте все в Грузию вне зависимости, со мной или навстречу, вы уже не успеете. Либо сами с семьей приезжать. Блин, здесь правда классно, мне очень нравится. Арендовать квартиру посуточно, да? Она такая квартира будет, ну, наверное, тысяча три рублей будет стоить. Соответственно, проживу я. 20 дней, вот тебе уже 60 тысяч рублей заплатили. А я начал интересоваться участников. А сколько же стоит квартиру арендовать помесячно? И мне накидали столько разных вариантов. Вот в том здании, вот в следующем, вот в том на 20 на 40 на 50-м, вон там, там, там, там, там, везде, где угодно. Но вот выбрали вот эту, спасибо Андрею, что съездил и посмотрел эту квартиру. И мы сошли в цене 250 долларов в месяц. Мне кажется, это вообще достойно, правильно, ребят? Даже если я здесь проживу неделю или две, ничего в этом страшного нет. Это в любом случае дешевле будет, нежели я буду арендовать квартиру по или там снимать оптейнг. Да, ребята, вот такая вот очень тоскливая сонная погода последние пару дней. Особо никуда не сходишь. Вчера дождь лил, всю ночь сегодня дождь лил, но у природы нет плохой погоды, поэтому мы вышли на прогулку. Сейчас, наверное, поедем покатаемся, здесь где-то есть фуникулер, вот отсюда он отходит. Да, ребята, вот так это выглядит с высоты птичьего полета. Погода не летная, но в принципе, в принципе, на канатке можно вот канатная что ли дорога это называется, или как это, фуникулер, или фуникулер, что-то другое. Ну, в общем, мне простительно, я с деревни. Что, ребят, хочу сказать? Несмотря на то, что сегодня такая дождливая погода, у Андрея взяли зонтик. Подписчики, тем временем, уже приезжают. Ребята, очень рад вас всех видеть. Сегодня пойду сейчас встречу с ребятами. Блин, как я, ребята, хочу скорее эту встречу. Я так долго этого ждал. Сколько? Два месяца назад я запланировал эту встречу или месяц назад, я вам об этом сообщил. По-моему, да, месяц, около месяца назад. И вот сейчас приедут те ребята, с кем я в Краснодаре виделся, какие-то новые люди есть, с кем я никогда не виделся. Из Москвы, за всей России. Завтра встречу с ними, с вами. И вам, тем, кто не смог приехать по какой-то причине, этих людей покажу и познакомлю вас с ними. Вот эта штука, ребят, они друг в друга входят и... А... И выходит, и входит. Смотрите, какая красота, ребят. Просто зашли в переулочек вызвать такси. Ждем сейчас такси подъедет сюда, чтобы там на улице на большой проезжей части не стоять. Поедем, сейчас увидимся с некоторыми ребятками. Уже у Макдональдса ребята тоже встретились. Мне это такое, ребята, удовольствие доставляет, когда я вижу нашу группу, вот эту в Телеграме, кстати, давайте теперь уже будем, раз уж так случилось, что мы ее создавали для того, чтобы встречаться в Батуме. давайте просто эту группу теперь, ну как бы, не то, чтобы развивать, просто кто хочет, вот ссылка, вот название, добавляемся, общаемся, дружим. Ваня многие помнят, в Краснодаре постоянно человек со мной был, а сейчас, помните, ребята, ролик был, когда какие-то на инфинити, стояли мы им говорили, не ставьте так, ребята, вот так нельзя. И вдруг один начал на Ваню нападать, и Ваня вот так как-то резко сделал. Я думаю, что это он сделал? Я думаю, он пистолет достает. А ты баллончик у тебя какой-то был? Какой-то супер мощный баллончик. Он их там обезредил всех, они как трусы уехали. Кстати, после этого ролика, раз уж об этом заговорили, давайте вам напомним. Когда этот ролик был, он уже такой супер популярный был, и начали и на Ваню давить, и со, все, со всех сторон. И когда я этот ролик опубликовал, мне начали писать, и встречаться, просить встречи со мной. Те ребята, которые также с нами вместе ходили ножками по этим тротуарам, боролись с этими хамами, ругались с этими негодяями. И приходят ко мне, а в том один из них это был Акопян, такого зовут, помощь с вами был? Маэстро. Маэстро, как называется? Неприятная ситуация, конечно, наверное, обидится, что я его не помню. Ну и ладно, мне не нужно мне ее помнить. Ребят, это был мужчина, который ходил всегда с нами, который ну, поддерживал ну, нас. Ну, хороший ну, мужчина, поддерживал ну, нас всегда, ну, говорил, ну, что мы порядочные люди, и мы и его, по крайней мере, я таковым считал. Но потом, в какой-то период времени, он пришел ко мне говорит, Женя, ролик надо удалить. Пришел ко мне домой, я жил в Краснодаре, говорит, Женя, ролик надо удалить. Я говорю, вы вообще, как вы можете ко мне с такими просьбами подходить? И как это будет выглядеть перед ребятами, которые ходили со мной вместе, верили в то, что я за чистоту в этом городе, я за порядок на дорогах. Быть такого не может, мы не можем этого сделать. Но тогда нам придется вот не общаться, не дружить. Ну, значит, мы с вами не будем дружить. И позиция одна, ребята, и распространяется она на всех. Если э, кто-то из вас, да, кто-то из нас думает, что мы вот сейчас подружимся, а потом вдруг сможем влиять на какое-то там принятие решений, за счет наших нашего... так не пройдет, так и не получится. Поэтому мне перед вами крайне было бы неудобно. Сейчас ему смотреть в глаза и себя тот ролик удалил. И бы я тебе сказал? Поэтому нет, конечно, ребят. Таких прось было очень много от разных ребят. И выход итог итог этих попыток договориться был всегда один. Мы просто арестовали, общаться с этими ребятами. Какие бы они порядочные и супер не были. Я спереть с Что у тебя тоже? и я. ты? Акерка, да. че здесь? У меня что, Сделал сертификат? <смех> Нет, это наводишь и отнимается твой канал. Да? Если американцы тебя спрашивают, слушай, ты кто такой? Да. Ты им говоришь, вот, ну видите камеру. Они наводят камеру и видят твой канал. Офигеть! Отниму. Спасибо большое! Круто! Смотрите, как круто придумал. Теперь, ребят, вы это увидите в моих роликах на Ютубе, собственно. Я буду по Америке гонять в такой кепке крутой. И действительно, все есть, Чем мне еще надо? А вот каких-то вот таких креативных сюрпризов. Мне не хватает. Смотри, дальше. Давай. Я знал, что ты больше меня, но я не <должен>. Супер. И тут тоже наводишь, да? да а ну, да. дай проверь, подожди. Ты смотри, работает YouTube, пожалуйста. А чуметь, ребят. Смотрите. Спасибо большое. Работа. Вечеринка сегодняшняя. Вам понравилось? Вы еще придете? Честно, мне очень понравилось. Вообще, Женя сам по себе, человек такой душевный и очень такая позитивная энергия от него изходит. Я думаю, что каждый сегодня получил определенный позитивный заряд. долго ждали. Это такое самое нестандартное решение в моей жизни чтобы взять с собой ребенка. Ребенок тоже счастлив, я смотрю, да? Ребенок вообще счастлив там далеко. Кто бы знал, что мы все встретимся в Актуне, не в Приморье, не в Саратове. Все очень понравилось, было интересно. На коньках Ребята, ну что сегодня? Первый, собственно, солнечный денек в Батуми. Когда у нас была наша встреча с подписчиками, около Макдональдса начался дождь. И, как там говорят, не было бы счастья. Да несчастье помогло. Мы пошли в прекрасное заведение. Там вообще шикарная обстановка была. Но вы все сами видели, ребята, что я вам рассказываю. Посмотрите, один раз все. Короче, сейчас идем тоже в заведение. В ресторан San Remo, он называет он уже подходим. И поскольку есть теперь группа в Телеграме, мы там я там написал, что через час обедать, у кого есть желание, никто не спит. Ну, собственно, подходим, посмотрим, кто не спит Такая Какая у нас красота! Что за суп у тебя, куриный? Видите, что там происходит, вообще страшное что-то. Ну как настроение? Нормально? Ого, гудок, смотри! Как настроение у тебя? Хорошо. Хорошо, молодец-молодец. С ребятами на вот такую штучку взяли, представляете? И только мы собрались. Какая красота! Здорово! Привет. привет. <смех> Кайф. Как раз на самое самое удобное, самое лучшее время выбрали, когда встречать закат. Привет. Ребята, всем привет. Спустя, наверное, неделю я целую не записывал никакие ролики для вас но вы этого конечно не заметили потому что для вас идет одним потоком по очереди а я ну как-то блинился, я не знаю увидели с ребятами встречались с разными людьми сейчас я остался один ребят некоторых проводил некоторые еще здесь но пока отдыхают не хотят в такую погоду гулять а я подумал ну природа нет плохой погоды правда Поэтому нужно наслаждаться, уметь наслаждаться любыми моментами. Но сегодня должник, что это повод сидеть теперь дома никуда не ходить. Нет, совсем не повод, поэтому я вышел и гуляю, хожу, гуляю зонтиком. Зонтиком я дал Андрею, спасибо Андрею и Гале, его супруге, которые поделились со мной зонтиком, а сами остались без зонта. Сейчас что я делаю? Я сейчас нахожусь по-прежнему в Батуми. Я сейчас ожидаю приглашения из Украины для того, чтобы я смог вместе с этим приглашением бумажным, на бумажном носителе, которое делается у нотариуса, это приглашение, то есть какой-то совдеп, понимаете? 21 века, а Украина все, все же требует вот этого вот приглашение, которое делается местным гражданином Украины. Он идет к нотариусу, делает это приглашение, платит денежки и высылает его мне, а я должен с ним заезжать. Поэтому я жду, мне 2-3 дня осталось, но буду как-то себя развлекать, а уже через пару дней выезжаю в Украину, об этом я, конечно, в своем инстаграме завтра утром сделаю пост о том, что я приеду, и все те, кто есть в Украине ну, могут мне ответить, написать и я с удовольствием бы с вами встретился, мне очень интересно пообщаться с местными жителями ну, или людьми просто, которые там сейчас находятся вне зависимости от вашей национальности да? Ребята, мне доброе утро, время 7 часов утра что-то я, видимо, по американскому времени уже живу обратно Сыпаю где-то часов, наверное, только в 3 или в 4, сегодня заснул, проснулся в 6 в общем, купил бизнес-класс, не знаю, никогда не ездил бизнесом а всегда хотел, но никогда не успевал и как-то быстро разбирает он, правда, стоит в 5 раз дороже, чем обычный, обычный билет а Батуми, Тбилиси стоит 500 рублей, второй класс, еще есть первый класс а бизнес-класс, это, типа, самый дорогой, я не знаю, что там в него включено, стоит 2500 рублей 5 часов, в принципе, не так много, можно потерпеть, ну, короче, просто хотел попробовать вот вам показать, рассказать. Ладно, что, едем в Тбилиси, надеюсь, что там погода не такая будет грустная, как здесь, здесь целыми днями дожди. Проведем там пару-тройку дней, потом из Киева мне сюда, в Батуме придет направление, как я вам уже говорил, это приглашение. И уже тогда по этому приглашению я уже вылетаю в Украину. К сожалению, ребят, с утра все ресторанчики закрыты, а вчера они закрывались в 10 вечера. Поэтому, видимо, остаюсь голодным. Съел какую-то булочку вчерашнюю сейчас кафе и чай попил. Ладно, я надеюсь, что мне этого хватит, ведь ехать всего 5 часов. Попробую поспать все это время. А вот мой поезд. Сейчас я посмотрю свой вагон и номер. У меня должно быть места на втором этаже. Вот смотрите, внизу сидит второй класс, а наверху сидит бизнес-класс. Потому что там, как я понимаю, по одному сиденью, а вот здесь по два. Но ну, сейчас проверим. Ребят, ну что, я нахожусь в Тбилиси, не смог я уехать от плохой погоды, хотя изначально был план такой. Кстати, ребят, когда приезжаете в Тбилиси или в Батуми, неважно куда, наверное, в принципе в Грузии, вы можете воспользоваться Яндекс Такси. Вам не нужно соглашаться с этими ребятами, которые стоят на перроне и требуют у вас немедленной посадки к ним в автомобиль, потому что это будет стоить в 2-3 раза дороже. Ну, например, сейчас такси мне стоит э, 6 лари, а у них стоит где-то 15-20 лари. Ну, соответственно, сами понимаете, в 2-3 раза дороже. Вот смотрите, вызвал такси, написано, что через минуту будет. Прямо вот здесь, где-то рядом стоит водитель. Красота, правда? Ребята, я в тот же отель приехал, помните, в котором я жил в прошлый раз? Уже как к себе домой. Пароль знаю, зашел. Вот мой номер. Есть кто-нибудь? Номер меня ждет. Короче, берем и живем. Вперед, ребята. Все, четкий номер. Машинка-старелка есть. Так, что за машинка? Еще даже с вещами, поняли? Нормально? Все. Обувь. Что еще надо? Я вот так вот налегке, ребят, просто сумку взял. Там необходимые вещи. Я думаю, через пару денечков, когда мне придет приглашение, я уже стартую в батуме. поэтому пока что. Гуляю здесь. Сейчас все ребята мои приедут. Валек с Катюхой. Мальчикой кайф, правда? У природы нет плохой погоды. Я же вам говорю, ребят, ну вы что, не понимаете? Ребята, ну просто прелесть, вы знаете, я даже не арендовал через букинг, я теперь сразу знаю классные местечки, поэтому если вам нужно будет, вы меня спросите в Батуми, либо здесь в Тбилиси. Вот в прошлый раз, помните, я в квартире жил с другим видом в Тбилиси, я тоже контакты этой квартиры вам, по-моему, уже оставлял, а этой квартире я сейчас позвоню собственнику, говорю, чувак, ну я же у вас всегда остаюсь, но давайте, вы мне нравитесь, правда, я просто вам хочу такую бесплатную рекламу сделать, даже не то, что это реклама, это просто, ну, не знаю, жест доброй воли, благодарность, что ли, за то, что у вас правда так все классно, они такие хозяева очень чуткие, если вдруг тебе что-то надо, они быстренько прибегают, тебе приносят что-то вдруг, если тарелок, чашек или не хватит. Ну, в общем, я решил, у них есть двухкомнатная внизу еще и однокомнатная вот эта. У меня сегодня Валек с Катей приезжает, друзья, мы обычно двухкомнатные, трехкомнатные снимали на всех, но я подумал, в этот раз давайте отдельно арендуем и ребятам хорошо, и нам недорого, и ну, и... А я вот это вот, как всегда, собственно, вот эту однокомнатную студию арендую, потому что реально все, все, все, каждая мелочь, ребята, есть полотенчики, пожалуйста, стиральная машинка, маленькие полотенчики Микроновка, холодильник, в общем, все-все-все, я, я не знаю, все ножи, тарелки, открывашки, все, что хочешь, потому что эти мелочи действительно бывают не хватает в некоторых квартирах, в той, например, которую я снял вообще на месяц, прошлую квартиру, я, кстати, и поэтому в том числе вам нужно подписаться в Инстаграм, потому что я сейчас хочу квартиру, которую я арендовал в Батуми на месяц, кому-нибудь бесплатно подарить, потому что у меня там осталось еще две недели, а я уезжаю в Киев и в, Укра... в Украину, и у меня, ну, просто... Получается, месяц пройдет зря, а вам ну, бесплатно пожить, почему нет? Поэтому заходим в Инстаграм, там я буду о таких фишках, сюрпризах рассказывать. А по поводу этой квартиры, вот номер телефона на экране, вы его видите, вот прямо вот, вот здесь, вот за пальцем наблюдайте, вот здесь, видите, да? Пишите в WhatsApp, по-моему, он есть, в Viber есть, можете заранее забронировать, позвонить на WhatsApp, договориться, все по-русски говорят, все культурные люди образованные и ну еще и вот такая классная квартирка есть я с этого ничего ребята абсолютно не имею я наоборот даже просто мне приятно что я кому-то приятно могу сделать в том числе и вам и хозяину ну и мы все счастливые останемся люди Поэтому, честно говорю та квартира которую я арендовал в Батуме, она не укомплектованная Юрик обыдавать никого не буду, но я ее снял на месте, поэтому вам дарю бесплатно, пожалуйста, живите. А Эта квартира четкая, классная, укомплектованная, недорогая, 60 за 60. Ларин мне ее отдал в сутки, 60 лариум нужно на 25, но посмотреть, сколько получилось. Вот видите, ребят, пешеходный переход. Просто все, едут и все. Я не знаю, что делать. Вообще, смотри, куда едет. Вообще не пропускает. Вот это да! Знаете, я как-то раз в интернете читал, может быть это исключение и относится в том числе к груди надо местные правила дорожного движения почитать я, кстати, по стриг, вы заметили сходил сейчас в парикмахерскую что не во всех странах пешеходный переход дает преимущество к пешеходу для перехода дороги то есть иногда это просто свидетельство того ай по-русски да ну что спрошу, денег нет денег а, не денег, ну окей окей просить, говорит, что-то хочу у них так постоянно, ребят по-русски говоришь? говорю один чувак прям в Атуме на одном месте прям сидел постоянно по-русски говоришь? давай то ли они камеру видели, хотят что-то на камеру, не знаю давай посмотрим, что он хочет ну, в общем, не во всех странах пешеходный переход это есть преимущество для пешехода иногда это просто уведомительный характер носит если что, здесь можно перейти как бы но это не значит, что тебе должны уступать, понимаете, да? да, с Россией слушай, что мне интересно? У вас банков сказать там живет, типа, без да. Там же пишется виза мастер. Да. А у меня гречется, где я могу снять? Не кричится. Но мне греть, я греций же, я грех, понял. Ну, вообще по-любому за мастер. Нет, нет, показывает грец почему в банкомат. 760 да. евро. Мне не, Он не дают. Они мне знают банки, что говорят. Вот у вас же есть в России. Да. Это мир. Да. Это на 10 тысяч фах. Так от меня а... что надо? Они скажут бизнес, братом, в этом музыке евро банкомат. Не евро, не мои карты. Не я не снимал только деньги, евро... я по карте просто оплачиваю Это евро банкомат даст мне все, потому что у меня Можно у ментов спросить, просто вам это не заготовить Я спросил, ну знаешь, здесь евро нет А еще вот этот евро, ты, а такси сказал, вы ставите, знаешь, сколько стоит? Или просто поздно, он шел в парень Понял, машинка 25, стоит да. до 10 Ну стоит я объяснил, ты мне помоги на дорогу, братан, пожалуйста ну. Дорогу? Да, ты я тебе Только у меня карта только, у меня нету Ну карта, ты есть, чтобы снять Помоги на дорогу. А я не могу снять Почему? Ну, потому что у меня такая же система, она не снимает. Только так, платить могу. А, ты телефоном оплачиваешь, да? Конечно. Можешь а оплатить, если, если карта есть, вон там банкомат, у тебя есть виза, ты даст. Не, не, я телефоном оплачиваю, я не могу снять. Картиру Ты пробовал? Нет, у меня теле, в телефоне, как, о, то есть я просто подношу. Да. Вот, молодец, ты переслышаешь, дадутся. Ну да, ничего, счастливо, да. Спасибо. А он уже знает, они все здесь знают. Не меня платить, поехать Оплатили, а как я оплачу? На проезд не, у меня налички нет ну у тебя сейчас 3 есть там, говорит, машины да нет Какая вообще всего? ничего ладно, погнала, да, счастливо ну, ребят, не знаю, слышали? нет, это, это чушь, это бред просто полный, всех за дураков считает ну я ж не бабка старая, чтобы вот этот сказки верить слышали, что он говорил? нет, ребят? Блин, я даже не хочу пересказывать, слышали вы, не слышали Короче, сошлись на то, что ты мне можешь, говорит, поездку оплатить Так Такси, говорит, стоит 25, 25 лари до Руставыли А оно действительно туда 25 лари стоит, я знаю, знаете почему? Потому что Рустава, Рустава, кажется, это город называется Там сейчас проходят протесты около СИЗО, где содержится Михаил Саакашвили Он находится в СИЗО, около вот этого, не около, а в этом городе Рустава Здесь ехать полчаса Такси стоит 25, я уже узнаваю, хочу туда съездить Ну, я вам по секрету сказал, не хотел об этом говорить, но окей не берите во внимание, это мое желание э, личное Или он может думал, я на камеру сейчас буду добрые дела делать и чувачку помогу Но если я с камерой, это же не значит, что я идиот А может, значит, не знаю, ребята. Конечно, такая фигня, поняли, да? Ребята, всем привет! Ну чего, закончился мой отдых в Батуми Вот мой автобус, на нем я сейчас выезжаю в Тбилиси Спасибо ребятам большое за то, что меня проводили Спасибо Вахтангу, спасибо большое Андрею, Галине Всем спасибо, все крутые ребята очень рад был провести этот отпуск большой с вами. Сейчас я схожу в туалет перед дальней дорогой. В 6,5 часов будет ехать автобус. И я в Тбилиси. А вечером сегодня я уже взял билет на Киев. Ребят, выезжаем сегодня с вами в Киев. Ребят, почему я решил воспользоваться автобусом, а не поездом, как обычно? Потому что поезд ходит два раза в сутки. С утра в 7.30 идет 5 часов. И вечером в 17.30 тоже идет 5 часов. Соответственно, я уже на самолет, тогда не успеваюсь. я еду вечером, а утром 7.30 выезжать не хотелось, хотелось все-таки поспать, выспаться, тем более вчера мы с ребятами долго гуляли, отдыхали, провожали меня, вот, поэтому я выбрал автобус. <музыка> Ребят, ну что, в нахожусь, на этой штуке доехал за 6 часов, нормально, в принципе, удобный, комфортабельный автобус, реально, это не маршрутка маленькая, которая болтает, как в Америке такой удобный. Правда, туалета нет, Америки туалет есть. Сейчас жду своего товарища Андрюха. Андрюха, спасибо тебе большое, если ты смотришь ролик, что ты мне помогаешь, забираешь, подбираешь. Сейчас Андрей подъезжает уже, забирает меня. Мы едем ужинаем в Тбилиси, ребят. Сегодня в Тбилиси, кстати, прохладнее, чем в Батуми. Не сегодня, а вообще, в принципе, здесь прохладнее. Ждем, едем, кушаем и выезжаю в аэропорт, потому что через 4 часа у меня самолет на Киев, ребят. Я прям прыть в предвкушении. так хочется мне в этом городе побывать и вам показать.